Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроения С вами Рэй и мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды Так, сегодня воскресенье, завтра понедельник Будет у нас откат Будет буст Поэтому сегодня наша цель Пройти до Лиги Мастеров Три звезды Ну чтобы завтра забрать уже Фуловую награду И для этого нам надо посмотреть где мы находимся Так, турнирная арена а Лига Мастеров две звезды То есть, то есть ух Ладно, сейчас посмотрим. Не будем ничего пока предугадывать. Э, пойдем своими силами. Покамись. Раз, два, три. Слушай, зачем я взял мощного такого Армагон? Сам по себе не слабый. Я к нему в придачу просто возьму... Ну вот, Рафаэля. Я думаю, что Армагон и Рафаэль справятся. А Маузеры нам пригодятся для какой-нибудь другой команды. Они сами по себе хороши Поэтому два мощных брать как бы не стоит Вот Ярмагону просто сейчас надо будет добить Нормально Отлично, все получилось как я и хотел И сейчас посмотрим Куда мы там переместимся с тобой Переместимся мы на 90 позицию Блин, у меня 60 катов всего лишь 6 Как мы будем тут с шестью откатами драться И я ума не приложу А надо Надо как-то Пробиваться Это получается здесь где-то 9 поединков Нам надо будет сделать И плюс еще там Не меньше 10 Да, это получается как-то Это опять же при условии Что мы будем каждый поединок Пробегать именно 10 ступенек а если меньше? Посмотри, вот, 90-е, сейчас должно быть 80-е <coughs> Но не меньше Ага, ага, 84-е, ты понял? Вот она, пакость Начинается от них, короче Ну все, таким темпом <coughs> Я тебе скажу у Нас ничего тут хорошего не ждет Они не дали мне 10 ступеней, Они мне перекинули просто 6 ступенек, и все Начинается Такими, конечно, темпами Мне не хватит ни откатов, ни персонажей, ничего 6 откатов, Ну сколько я смогу? Трех персонажей всего лишь взять. Трех. Ну я имею в виду три поединка по два персонажа. И все на этом. Но ну, даже если мы сделаем с собой женевки, <coughs> я там выиграю сколько? Ну, по-моему, пять или четыре отката. Еще плюс два поединка. Не, так дело не идет. Так дело не пойдет. Так, Рафаэль, Дони и Майки. Раз, два, три. Нафиг мне три, когда-то надо было два Блин, надо перед работой киморнуть хоть немножко-то ёк макарек, ребята четвертый час, скоро валить надо <толкненько> А я тут дрынкой сижу Да потому что завтра я уже не успею Завтра понедельник я приду, рухну спать И я не успею подтянуть Своих бойцов <соспосыл> До Лиги <косыл> <косыл> Мастеров Три Звезды Понятное дело Поэтому вот как бы сегодня последний шанс Так, влупляем. Ну что ты делаешь, а? Хорошо у нас лежит уклонение, да? На бойцах. Задевает, конечно, но... Не так, как мог бы задеть. Это терпимо. Давай, майки, по шиям. Ну куда ты прыгаешь? Ну куда ты лезешь-то, а? На! Ага, это бесполезно. Я хотел бы понизить им атаку. А смысл? Если у них иммунка висит. Вау. Тимати, ты меня порадовал. Взял пробивным. Все-таки ушатал. Красавчик. А тут надо было бомбочку бросить, да и все. Ладно, шутишь. Шут с ними. Так, выиграли мы эту битву с Горем пополам. Какой там? Надеюсь, 60-е, да? 61-е. И. Не, давай сейчас. 1724 вред, конечно, дадут. Так. Бакстер Стокман. Стекман, Кто-то мне там. там... Стекман понял? Нет, не понял. Как тут написано, так и буду говорить. Бакстер Стокман. А ты можешь там стэкман, хоть ст... Стэтхэм, е-мое, говорить. Мне все равно. Поехали. Так. И волна! Ну, спринтер, ну куда ты дергаешься-то, а? Ты одной ногой уже там Куда тебе и надо идти Так, было 61-ая Я думаю, сейчас будет 50 Или 52-ая 51-ая, окей О, Тут майки Да-да, тот самый противный Микеланджело Поэтому Через откаты Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, на самом деле три. А я уже как в это в спешке. Так, надо мне пока будильник завести. Так, давай, маузеры, бомбим. Бомбим, почем зря. Ну вот, вот, ребята. Отхилял он команду. Ну-ка, если вот так вот. Нормально. Ай, не помогло. Не помогло этим сосункам ничегошеньки. Даже этот отхил. Но это, ребята, это хорошо, что он отхил поставил. Он же мог бы и уклонение влепить. Тогда совсем другая песня была бы. Все же прекрасно это понимают и знают. Что уклонение здесь очень мощное. Так, Армагон пойдет у меня с Кужеголовым. Раз, два, три. Против Кирюшки. Против Кирилла мы деремся. А ну-ка... Шмяк и Хлюб Шмяк и Хлюб Замечательно, друзья Просто шикардосик. Прописал, как говорится, им по первое число 35-я позиция 35-я позиция и смотрим Смотрим 17-й Да не хочу я, блин не хочу я там, где Микеланджело, пускай там 1724, но я не хочу, ребят. А другого варианта не дадут, да? Мне сказа сказали, все, хорош, типа, не хотел? Кукиш без маслом. Да идите вы тогда в пень. Сам справлюсь. Да? Макман, ты как там? По инициативке ты Дуба не дашь? Потому что крент я уверен, что нормально сейчас вязание А то вот на добивке Макмана. Что-то как -то сомнения у меня идут. Кренк, сделай так, чтобы мне не надо было их добивать. Ах, надо. И вот начинается. Раз. Да ладно. Нормально. Макман, короче, второй. Он уступил только лишь Майки. Ну, в принципе, это нормально. Потому что Микеланд, по-моему, по инициативе нормальный. Боец. И то, что он стал делать иммунку, с одной стороны, нам даже очень помогло. Так, берем, короче, с тобой маузеров. И берем усаги. Почему? Потому что здесь карайка. Ее надо всегда, ребят, держать, как говорится, ближе к телу. Чтобы не рыпалось лишний раз. Свои эти куначки тут не разбрасывало. Ну-ка. Ой, красиво-то как. Красиво Маузер сейчас поступил. Просто. Бумс. Оставил там одного какого-то. Проныру. Слушай, ну еще два поединка, и мы с тобой уже перейдем на Лигу Мастеров 3 звезды. Что, естественно, очень радует. А если я сделаю вот так? К примеру. Я знаю, что Майки здесь, по-моему, будет ходить первым. Хотя нет, Маузер будет ходить первым. А вот Майки уже, наверное, вторым пойдет. По инициативе. Да? Ну да. И он делает массовую атаку. Давай. Эээ, ну что, нам... Давай я лучше провокацию возьму. Хотя это сейчас может влупить хилл. Блин, он так и делает Он влупляет хил Рокзар, держись Фух Уклонение помогло нам Так, минус Дони, Плюс кулек Вони э, Ну давай так вот С нахлыстом, так сказать, пробьем По-моему, вот это колесо тоже не очень слабое да. Я даже сказал, то, что не очень слабая, а очень даже сильная. Пускай даже поодиночная это и бьет. Но силенушки ей хватает пробить. Даже такого свирепого носорога. Ну что, девятая позиция-то всего лишь. Давай. Последний откат у меня. Взял я на последние крохи Маузера. Раз, два, три. Ну, сам понимаешь, тут Маузер плюс Супер супершредер. 79-х мы разнесем сейчас в пух и прах. А вот где мне брать откаты потом? Ну где брать? Сейчас пройдем ежедневное задание. Там немножечко получим. Короче, будем сейчас по сусекам скрипсти, чтобы что-то намести. Возможно, даже придется 250 баксов тратить на то, чтобы получить 10 откатов. Такое тоже возможно. Так, в Лигу мастеров... Три звезды мы и перебрались. Но нужно минимум, минимум, ребята, 50 место. Так, поехали, короче, здесь. Пройдите серию испытаний. Серию испытаний. Быстренько пробежим. Раз, два, три. Иди ты. Четыре, пять. Вот так вот сделаю я. Угу. Маузеры против маузеров. Да. На хлопучем? Так, добей его. И вторая волна. Ну-ка. Минус. А -а -а, кого бы тут порвать-то я даже не знаю. На, на, на пощем надавали. Наверное, вот этого попробуем смести. Вообще круто. Круто просто сносит. Так, вот этого до хрустящей корочки прогрызит. До своей сахарной кости. Есть. И этого проникающим. На. Нормально. Каждый по атаке. Один удар, один труп. Так скажем. Но. Забираем... Здесь. Так, и пошли, короче, теперь искать. Так, Рафаэль, навыки. Во-первых, поднимаем уровень. Во-вторых, вот это мы докачиваем. Два геймпада надо найти еще. Угу. Тут нам так и выпал прям геймпад. Джустики, да, выпадает а геймпад, вот один Вот второй, два геймпада, ладно И нам нужно еще 10 ящиков с инструментами Да ладно, ящики вообще, ребята, всегда выпадали на изи, что за фигня-то, эй Да ладно, один ящик, ну второй, только второй нашли Третий четвертый и пятый будет последним у нас. Все, пятый ящик мы нашли, дальше остальное все будем искать уже в следующей серии. Здесь забираем все наши награды. Вот смотрите, пять откатов, пять откатов, получается. Давай тогда сразу же я, наверное, сбегаю и посмотрю еще рекламку. Так, ну что, забрал я абсолютно все свои откаты и мы продолжаем. И мы продолжаем Так, берем Маузера плюс Леонардо Раз, два, три четыре. Хотел сказать опять четыре ну никаких четырех а, Вжариваем угу. Бонзай, на тебе И никто не упал Ладно, Лео сейчас исправит эту ошибку Молодец Просто красавчик Итак, у нас 88 место. Там два майки. Давай тогда, наверное, сделаем Маузера и Армагона возьмем. Раз, два, три. 88, потом 78, -е, 68, -е, 58. -е. Ну, 5 поединков. Должно быть где-то так. О, вот здесь вообще великолепно было. Вдвоем всего остались. Можно даже было ракетами, в принципе, завалить. Ничего страшного. А этот крестиный король такой крутой. Шапку такой с полями, обтер. Типа... Делаш. Кунглау тоже мне. Эй. Так, давай сюда возьму Маузеров и возьму, наверное, здесь Кренга. Раз, два, три. Просто хотелось бы, э, знаешь, такого персонажа У которого очень быстро проходит анимация суперудара что, Ну, быстро Потому что мне Дыхать да, уже пора, уже полчетвертого Твою налево, блин А мне, ребята, уже в пять надо у... выходить Нормально? Так, я что-то не помню А, Хан Так, завалили Завалили, забомбили ну Давай, что там у нас 68 М -м, Давай вот это вот возьму, на команду Опять же Маузеры И Крэнк Раз, два, три Ну, 79 уровень у противника это самый максимальный Выше пока ну, не пока, выше никогда и не будет. Так. Танцы, шманцы, обниманцы. Давай, Крэнк. У Крэнка очень долгая анимация. Пока он там на кнопочке, пока его покажут. Пока он лучом бомбанет. Да. Долго. Особенно, когда каждая секунда у тебя на Это все очень долгое. Ну вот, друзья мои, и 58-я позиция Маузеры плюс Леонардо Раз, два, три Маузеры плюс Леонардо Первым ходят Маузеры, вторым... Вторые, я надеюсь, будут ходить Леонардо Если не вражеский Маузер, конечно же И, кстати, вот этот удар, да, действительно намного сильнее, чем тот же самый луч Ммм, майки ходит. Все-таки мелкие майки пройдоха ходит быстрее, да? Чем, например, наш Леонардо. Хоть он и уровень 79, а у нас сотого. Ну вот. Не знаю, так, 48-я, да? 49-я. Одночку зажали. Зажали одночку. Так, что у нас там? Себастьян. Себаса. Пилять. Нет, это рыбу так звать. Рыба есть такая, пилять. Есть такая рыба Себаса. Вот теперь соедини эти два слова и посмотри, что получится. На. Так, теперь вертушечку. Замечательно. Ну, какое. Ну, топчики я не возьму сегодня, ребят. Наверное, топчики не возьму, но и не скинут они нас. Как говорится, замучается пыль глотать, скидывать меня с троны. И завтра у нас будет все как полагается. Еще раз повторяю, ребята, у нас э, ё, какой автобой-то? У нас завтра понедельник получаем 75 платиновых осколков. И на следующей неделе, на следующем откате, мы уже переводим э, персонажа в платиновый ранг. Поэтому. Я не знаю. В любом, в любом, ребята, в любой другой игре. Ну, комментарий к игре можешь написать. Кого будем переводить, потому что ты знаешь, что черепашки ниндзя у меня попадает под детский контент, и. Это не то, что я его ставлю, это YouTube ставит его под детский контент, запрещает мне там показывать все и рекламу, и комментарии запрещает писать. В общем, пишите где-нибудь. Блин, у меня откаты кончились. И что я здесь сделаю? Пишите в каких-то там, я не знаю, ребят. В, в комментариях в другой игре будем голосовать. Кого нам переводить в платину ранг? Слушай, по-моему, я это зря сделал Сейчас все равно же сейчас погибнем Все погибнут Ну, я имею в виду, у меня все погибнут Сейчас, смотри Сделай этот удар Бэмс Я тебе об этом говорил Единственное, что если лучом только успеть их пробить Ай, смешно. Одни маузеры выжили. Да. Ну, короче, ребят, мы перешли. Как говорится, больше, чем 50-й 50 рамка. У нас 30-й, как ты видишь. 30-й неизменимый. И на этом я буду сегодня закругляться. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.